На этом уроке мы с вами пройдем марфуат. Опять марфуат. аль асма. Марфуату асма. Марфуат Здесь мы будем изучать уже в каких местах, в каких местах имена Будут в состоянии рафа в каких местах имена будут в состоянии рафа. Мы же сказали, что и араб четыре вида рафан, насбун, джазмон, хавдун джазмон и вот здесь марфуат мы будем проходить. То есть какие имена будут в состоянии рафа. Итак, марфуат асма их семь, марфуат альмарфуат их семь. У имен, смотрите, морфоатул асма, их будет семь, да? Давайте же начнем. Первое. Альфаэль. Альфаэль, альфаиль. Запомните, Альфаэль ⁇ это действующее лицо. Тот, который, тот, который что-то делает, выполняет. То есть пришел Мухаммад, например. Или э, Мухаммад дал мне книгу. Кто-то, тот, кто делает какое-то основное действие. Выполняет вот этот Аль-Фаэль, это действующее лицо. Есть тот, на кого падает действие, то есть пострадавший, да например. Мухаммад дал книгу Иси. Мухаммад, он действующий, а кому, на кого действие передало, кому дали книгу, это будет Иса. К мы, мы мы вернемся. Самое главное нам сейчас понять, что кто в этом предложении выполняет само действие, кто самый главный. Кто в этом предложении является альфаиль, действующее лицо? Вот запомните, что альфаиль аль действующее лицо оно в своей основе на дамму заканчивается, он заканчивается на дамму. И предложение выстраивается таким образом: что сначала идет, например, глагол, действие, потом идет файл, а потом идет тот, на кого упало это действие. Но давайте потихоньку-потихоньку мы сейчас с вами начнем разбираться. Альфаэль, например. Хадара алейюн. Смотрите, Хадара алейюн. Пример. Хадара пришел. Кто пришел? Сразу возникает вопрос. Алейюн. Значит, здесь алейюн, здесь будет файл действующее лицо, да? Он пришел. И значит, файл у нас он состояние рафу, он марфу. Значит, заканчивается на дом. Смотрим. Хадара алейюн есть. Все правильно. Далее Сафара Мухаммадун. Мухаммад отправился в путешествие. Значит, сначала глагол, потом файл. Сначала фиаль, потом файл. Фиаль, файл. Это основа, запомните, это основа предложений. Вы теперь учитесь строить правильно предложение. Сначала фиаль, потом файл. Сафара Мухаммадун. Смотрите, Мухаммадун заканчивается на дамму, потому что это файл марфу. Все. Понятно. Второй из морфуат – это «аль-маф'уль». Значит, второй из морфуат – это «маф'уль». «Ал-лязи лам юсамма Смотрите. «Маф'уль», у которого не указан файл. То есть, вот «маф'уль». Я вам сказал, что сначала у нас глагол, потом действующее лицо, и потом пострадавшие. На кого пало действие? Например, я говорю, «Дал Мухаммад книгу Иси». Риса, он будет Мафруль. Дал Мухаммад книгу Риси. Риса будет Мафруль. Но здесь есть, есть Мафруль, когда файл у него указывается, впереди стоит. А когда файла никто не знает, просто дали Риси, дали книгу. Риси, дали книгу. Кто дал? Неизвестно. Дверь открыли. Не понимаем, кто открыл дверь. Вот это называется мафауль, у которого не указан файл, у которого файл действующего лица нету. Смотрите пример, сейчас вы увидите и поймете. Куты'а аль-гусну. Куты'а аль-гусну, смотрите. Куты'а аль-гусну. Гусун – это ветка. А была срублена. Была срублена ветка у дерева. Кто срубил, неизвестно. Но ветка – это же пострадавший. Это аль-маф'уль. Вот он будет заканчиваться на дом он будет заканчиваться на дома. Если файл неизвестен, то значит «мафуль» будет заканчиваться на дому. И глагол, и у глагола тоже там происходят небольшие изменения. Но к этому мы вернемся, иншаллах, уже на других уроках. Самое главное, нам нужно сейчас понять, что «мафуль», «мафуль» – тот, на кого пало действие, он может быть в состоянии «рафа» и заканчиваться на Гусно, «Гусну» – «альгусну» – здесь ветка, в данном случае – Маф'уль заканчивается на даму. Или, например, сурикаль мата'у. Какое-то имущество украли. Было украдено, аль мата'у. Какая-то поклажа. Какая-то вещь была, да, украдена. Вот здесь аль мата'у, маф'уль, у которого лям юсамма фа'илю. Аль маф'уль, а лави лям юсамма Фаэль здесь неизвестен. Кто украл, никто не знает. Кто вор. Просто говорим, что была украдена поклажа какая-то. Все понятно. Далее переходим. Аль-муптада. Вот запомните, здесь, если в этом предложении нету глагола, мы сказали глагольное предложение, оно начинается с глагола, с фиаля. Сначала фиаль, потом файль, потом мафоль. А если глагола нету, то здесь другое уже предложение называется именное, которое начинается с исма. Например, дом красивый, заяц белый, или, например... Заяц белый во дворе. Или, например, дом красивый на горе. Или еще что-то. И вот здесь уже включаются два момента. Здесь включаются два момента. Здесь муптада и хабар. Здесь присутствуют два элемента. Это муптада и его хабар. Хаба, муптада и хабар. Муптада это то, с чего начинается предложение. То слово, с которого начинается предложение. Например, дом огромный. Дом огромный. Или заяц белый. Вот это хабар, описание этого первого слова. Вот это называется предложение именное, исмия. Джумля исмия. Давайте посмотрим примеры. Мухаммадун мусафирун. Мухаммад, мы говорим, Мухаммад мусафир. Мухаммад, это муптада, а его хабар будет мусафир. Мухаммадун мусафирун, значит, Мухаммад путешественник. Или другое предложение, смотрим. Алийон мучтахидун. Али, студент такой, Али, его зовут и Али, он мучтахид. Он старательный, старательный. Вот в данных двух примерах, Мухаммадун мусаферун и Алийон мучтахидун, первое слово, которое первое в этом предложении, Мухаммад или Али, это будет муптада. А мусаферун, мучтахидун, это будет его хабар. Это и муптады, понятно, да? И значит здесь... Оба слова, муптада и хабар, они марфу, Они марфо в состоянии рафа, потому что впереди никакого амиля нету. Впереди Мухаммада ничего не стоит, впереди Али ничего не стоит. Значит, они будут на дамму заканчиваться. И также хабар тоже заканчивается на дамму. Смотрите, мухаммадун на дамму, мусафирун на дамму, алийун на дамму, мучтахидун на дамму. Значит, это все марфу, у И теперь переходим на пятый. Теперь переходим на пятый. Исму кяна у ахаватуга. Несколько минут назад я вам рассказывал, что есть джумля и смия, который состоит из муптада и хабар. Муптада и хабар. Мухаммадун да? мусаферун, Алин мучтахидун. И все они заканчиваются на дамму. Но если впереди будет Амиль, а вот этот Амиль, кеана например, кеана еще у нее есть свои сестры, ахаватуга, ее сестры, похожие на Кеана, мы их тоже будем проходить с вами. Это Амиль, понятно, да? Это Амиль, который приходит впереди предложения. Если впереди вот этого предложения или вот этого предложения придет Кеана, то получится, что этот Амиль, он будет менять уже харакяты. Он будет менять харакяты. Смотрим. Кеана Ибрагиму Мучтахидан. Кеана Ибрахиму Мучтахидан. Кяна Ибрахиму мучтахидан. Сначала, смотрите, для примера, для примера кяна, то есть был Ибрагиму Мучтахидун. мучтагидун. Вот такое предложение. Если было у нас предложение вот такое, Ибрагиму Мучтахидун, это обычная муктада хабар называется. Ибрахим это муктада, мучтахид это хабар. Да? Но, если мы впереди поставим киана, если мы впереди поставим киана, амиль, он будет что делать? Он будет муптаду. Муптаду он ставит в состояние рафа, а мучтагид, а хабар, станет в состояние насып. На, на фатху будет заканчиваться. Ибрагим будет уже не муптада, а будет называться исам И Исам этого амиля. А мучтагид будет уже хабар, вот этого киана. Понятно? То есть мы уже не будем просто говорить «Это муптада, это хабар». Нет, здесь уже по-другому будет. Здесь будет «Это будет Исам». Ибрагим будет «Исам кяна», а Мучтахид будет «Хабар кяна». И будет предложение совсем по-другому. Давайте посмотрим, как же будет. Мы поставили «Кяна» впереди. «Кяна Ибрагиму Мучтахидан. И получилось у нас «Кяна Ибрагиму мучтагидан». Получается, что Ибрагим это будет «Исам Кьяна, Он будет в состоянии «Рафа». А Мучтагидан то есть это уже будет Исам Кьяна, потому что он уже не будет Муптадой. Муптада, мы сказали, это то, с чего начинается предложение, да? А теперь Ибрагим, он является Исам Кьяна от Кьяна. Мучтахид это уже Хабар, Хабар Кьяна. Перевод был Ибрагим старательным. Если бы без Кьяна, был бы просто Ибрагим старательный. А здесь Кьяна Ибрагиму мучтагидан, старательным. Следующий пример. Асбаха. я же сказал, что есть Кьяна, Амель, и у него есть свои сестры, похожие на нее. Также они влияют. Мы и к ним вернемся. Сейчас я вам просто одну из сестер вам поставил. Это Азбаха. Азбаха, она выполняет такое же действие, как Кьяна. Примеру было предложение Альбарду Шадидун. Альбарду Шадидун. Хабар. Понятно, предложение и Исмия называется. Предложение именное. Начинается с муптады и заканчивается хабаром. Альбарду Шадидун. Альбардо Шадидун. То есть, холод сильный. Холод сильный. Понятно, да? Здесь мы ставим либо Киана, либо одну из ее сестер. Можно Киана даже поставить, без проблем. Киана Альбарду Шадидан получится. Или Азбаха. Как в данном случае Азбаха Альбарду Шадидан стал холод сильным. Стал холод сильным. Альбард уже не будет муптадой, а мы его будем называть Исом от Азбаха. Шадидан будет Хабар от Азбаха. Так, дальше. Хабар Инна. То есть здесь у нас был Исам Кяна, а здесь уже будет Хабар. Хабар Инна Уа Хаватиха. Мы разбираем новый Амиль, Инна, и у него есть еще сестры, и у него есть еще сестры. Как в примерах там Инналь-Абра, Ляфийна им, Уа ин фуджара Ляфий Джахим. То есть инна, инна, инна, вы все знаете это, уже часто встречается это слово. Значит, это Амиль опять становится перед Муптада и Хабар, и Муптада уже будет называться Исм-инна, уа Хабар будет Хабар Инна. «Инн Аллаха аля куллиша ин кадир». «Инн Аллаха аля куллиша кадир». Было «Аллах аля куллиша ин кадир». Было предложение у нас. Смотрите, как было у нас предложение. In... «Сначала Аллаху аля куллиша ин кадир». Над каждой вещью мощен. Аллах кадир. То есть вот это Аллах. Лявзуль Это муптада. Потом кадирун. Здесь уже хабар. Когда мы ставим впереди инна, получается, инна лаха, Аллах лах спанаваталя, лявзуль джаляля, будет уже исм инна, а кадир, кадир это будет хабар. Кадир он будет хабар. Кадир он будет хабар, и он заканчивается на дэмму, смотрите. И поэтому мы говорим, хабар инна, он из марфуат. Понятно, да? Это марфуат. Он заканчивается на «Дамму». «Инна Аллаха аля кадир". Второй пример. «Инна Мухаммадан Фадалин. Например, был Мухаммад. Было Мухаммадун. Смотрите, Мухаммадун фадалюн было. «Муптада хабар». Все понятно. «Муптада хабар». «Мухаммадун фадалюн». Когда мы ставим «Инна», получается «Инна Мухаммадан». «Мухаммад». Здесь будет ИСАМ Инна». Уже не будет называться «Муптада». А, ха, а Фадалин это будет Хабар Инна. И вот Фадалин он уже он на дамму заканчивается. Итак, следующее. Аттабиа лиль марфу. Оттабиа лиль марфу. Тот, который следует за морфу. Тот, который следует за марфу. Марфо мы сказали морфу ад саба». Первый из них это файл. Второй мафуль, у которого не указан файл. Потом Оптадай Хабар. Потом Исамкянова Ахаватуга, и Хабар Инного Ахаватуга. И далее от табя это тот, который следует. Отсюда слово табиаины. Они же следуют за сахабами. Вот тот, который следует за Марфо. Значит, который следует за одним из этих, он следует. Что он делает? Вот этот табя, что он делает? Он следует за ним во всем. Он следует за ним во всем. Если ты говоришь. Впереди стоящее имя. Если ты в состоянии рафа, я тоже буду Рафа, Если ты в единственном числе, я тоже в единственном числе буду. Если ты будешь, например, в мужском роде, я тоже буду в мужском роде. Старается подражать за тем, за кем он следует. Давайте же посмотрим. Давайте же посмотрим примеры. Их четыре. Их четыре табя. Первое это над. Это описание. Это описание. Над-описание нельзя путать с хабаром. Хабар – это сообщение, то есть сообщает нам про муптаду. Сообщает, например, Али, кто он? Мучтагет, он старающийся. А если я хочу сказать над-описание, как, например, я говорю, красивое яблоко на столе, например, солнце жаркое в небе сияло, или, например, синие облака плыли, небу соленая вода намочила мои ноги вот это над называется в данном случае заранее Мухаммадун Альфадр меня посетил Мухаммад Альфадель достопочтимый здесь Альфаделью это будет над а Мухаммад тот кого описывает Мухаммад тот кого описывают значит это описание а это тот кого описывают значит Мухаммаду если он в состоянии Рафа Фадль Альфадалю тоже будет в состоянии рав. И видите, Мухаммад Марифа, то есть в определенном состоянии, это же имена, имена они в определенном состоянии. Значит, Альфадалю тоже будет в определенном состоянии. Алифлям добавляется. Если Мухаммад в единственном числе, он говорит Альфадалю, я тоже буду в единственном числе. Если мужского мужского рода, я тоже буду мужского рода. Видите, во всем он следует. Поэтому мы говорим его Табир. Табир следует за марфу следует за тем, которого он описывает. Это называется над, описание. Так, дальше смотрим. Аль-Атф, Атф. Атф там у него тоже есть виды на Атфа. Об этом уже э, углублено, углублено уже на шархах надо изучать. Все вот эти таваби, их нужно будет уже изучать на углубленных курсах. А-ля атфу здесь Атф, это, например, Джа Мухаммадун вахалидун. То есть, тот, который следует, видите, пришел Мухаммад и Халит. Через «и» выражается Атф. Смотрите, и Халид пришел. Пришел Мухаммад и Али. Пришел Мухаммад и Фатыма. Если он в состоянии Рафа, я тоже, говорю состояние Рафа буду. Понятно, да? А здесь уже в единственном числе, или в двойственном числе, или во множественном числе, или женского рода, мужского рода, разница здесь не должно быть. То есть, можно сказать, пришел Мухаммад, и три женщины, например. И женщины. Вани Самое главное, чтобы это заканчивалось на дому. Самое главное, чтобы это заканчивалось на дамму. в тоже прошли. Следующий. Таукит. Это усиление. Таукит – усиление. Например, Зарани. Меня посетил. Зиярат сделал. Зияра. Зарани. Меня. Аль Амир. Аль Амир. Меня посетил сам Амир. Амир Мекки на Я еще усиление для усиления добавляю. Он именно он, он сам пришел, меня посетил. Можно же было сказать просто заранее Аль Амиру, но когда мы хотим Табир сделать и еще усиление Таукит, мы говорим на Он сам меня посетил. Здесь Аль Амиру на даму заканчивается, заканчивается, на заканчивается на даму, гу возвращается на Амир, это дамир. «Гу» – это «Дамир» и возвращается на слово «Амир». Мы видим, что он следует за ним в Рафай. Если бы было бы на «Фатху» заканчивался слово «Амир», то на «Нафсагу» было бы, тоже на «Фатху». Или на «Амири» – «Нафсиги» получилось бы. То есть здесь он «Таукит», он из Таваби, и он следует за вс во всем. Следует во всем. Понятно, да? И последний пример. «Аль-Бадаль». «Пришел Али!» «А кто, какой Али пришел?» У нас в деревне 100 Али живут. Али первый, Али, Али баба, Али баба, Али такой-то, Али такой-то, Али вот такой-то. И я говорю, пришел Али. И потом говорю, Ахукя, твой брат. Можно было вместо Али сказать просто Ахукя. Предложение у меня выстроилось вот такое. Хадра Алион Ахукя. Значит, здесь Ахукя должен быть в состоянии Рафа, Если Алион морфо, Ахукя тоже морфо. Здесь признаком его рафа будет вау. Вместо даммы, я бы она не дам. Если бы Али-юн было бы на Фатху, али например, «раайту али тогда бы здесь был бы на Мансуб тоже. Ахака. Райту али ахака. Или я пришел с Али, с твоим братом. Кунтума Али, Али-юн, ахика. Вот так вот табия следует во всем. Запомните. Если марфу, то тоже марфу. Если мансуб, то тоже мансуб. Вот это вот называется табия. Понятно, да? Баркалофиком, у аджзақуму Аллаху хайран, хайран аджза. Субханак хамдик, ашхаду Аллаи лааи у атубу илейка.